Сегодня, как обычно, будем говорить про интеграцию чего-нибудь с Bittrex 24. И начнем с очень интересного сценария, который мы постепенно двигаем двигаем дальше и дальше. Это интеграция приложений и их интерфейсов внутрь стандартных инструментов Bittrex 24. Но мы их называли всегда местами для встройки, но проще для людей, как оказалось, назвать их виджетами. Виджет в карточке CRM, виджет в карточке телефонии и так далее, так далее. Напомню, какие места для виджетов у нас уже есть. У нас есть куча встроек в CRM, в телефонию. В этом году вот прям к этому релизу появилось еще несколько новых мест. Сейчас я, собственно, про них немножечко расскажу. Напомню, где у нас есть строечка в CRM? В списках объектов. Это лиды, контакты, компании, сделки. Вы можете добавить свои а, пункты в контекстное меню, и мы будем ваше приложение открывать в слайдере. Причем передавая туда идентификатор объекта, чтобы вы внутри приложения могли понять, для какого объекта приложение вызвано, и перестроить свой интерфейс. В карточке CRM есть целых два места для встройки. Вы можете добавить свой таб вместе со стандартными, и там мы будем показывать ваше приложение. Можете добавить кнопочку в таймлайн. Есть еще третий вариант в стройке со сложным названием. Пользовательские поля пользовательских типов, которые позволяют сделать нестандартные интерфейсы прямо вот в этой области. Сценарий специфический. Рекомендую посмотреть запись доклада Максима Сидоренко с прошлой партнерки. Он прям показывал на хороших кейсах для чего это можно использовать? Как полезная вещь, на самом деле. С карточки звонка все просто. Мы позволяем добавлять табы прямо в карточку. Сейчас эти вещи, эти места сильно оккупированы решениями со всякими скриптами продаж, ну, потому что это понятный сценарий. Человек сидит, принимает входящий звонок, там или исходящий, он общается с клиентом, и, прямо не выходя из карточки звонка, идет по скрипту, ему идут какие-то подсказки. Очень удобно. Но этим, конечно, сценарии не исчерпываются. Есть решения, которые. Предлагают заполнять, например, данные о лиде прямо в карточке звонка в сокращенном каком-то виде. Ну, то есть вариантов вагон. Главное, что вы можете свои интерфейсы добавить в стандартные, не перерисовывая карточку, а встроившись по месту вызова вашего функционала. Новиночки. Первая новиночка – это встройка в календарь, который позволяет добавлять представление. То есть человек продолжает пользоваться календарем как стандартным инструментом. Вы добавляете свое представление, мы здесь показываем ваш фрейм, и в нем вы рисуете все, что хотите на основании данных календаря. Можете подтягивать внешние какие-то данные, можете прям внешний календарь туда воткнуть, можете сделать какое-то хитрое отраслевое представление для календаря. Ну, например, расписание занятий, разбитое по группам там студентов, к примеру. Для человека это будет просто календарь, но отраслевой. Появилась встройка в рабочей группе. Это вообще огонь. Вы можете добавлять свои приложения в виде закладок в группы. А самая фишка тут в том, что в группах-то есть экстранет-пользователи. Я специально сделал вот этот вот скриншот. Это экстранет-группа. Это означает, что вы можете давать интерфейс для внешних пользователей. И тут открываются широкие перспективы. Можно делать... Кабинеты дилеров, я не знаю, потому что зачастую компании приглашают своих дилеров или партнеров внутрь Bittrex24 в качестве пользователей рабочих групп, в качестве экстранет-пользователей. И теперь вы можете делать для этого отраслевые какие-то интерфейсы, опять же. Ну, даже уже есть решение, которое здесь продемонстрировано, сделали для западного направления чудесную штуку, burnup Чарт, chart, это так называемая диаграмма выгорания проекта. Стоит внутри рабочей группы, рисуют свои графики на основании задач рабочей группы. Дополнительный инструмент, которого никогда раньше BDX24 не было. Подумайте, здесь реально открываются очень интересные пользовательские сценарии для реализации. Поскольку, как я уже сказал, это даже не только для пользователей BDX24, это еще и для экстранет пользователей в том числе. Задачи. Можно встроить свой виджет... Так же, как это сделано в CRM, в список задач, в контекстное меню э, в гридах. И на самом деле это же место в стройке мы показываем еще в одном месте. Мы его показываем в выпадающем меню кнопочки из чего. То есть место для встройки одно, показывать мы будем в двух местах сразу. Собственно, этот сценарий я сегодня буду демонстрировать на уровне кода. И на как это, в ближайших планах по выходу еще два места в стройке. Представление списка задач, так же, как это сделано уже в календарях. И бомба, можно встроить свою страничку своего приложения прямо в главное меню раздела задач. То есть если не хватает какого-то стандартного инструмента, чпок его туда. Для людей это будет так же, как обычный инструмент Ambitrix24. Переходим к морализованскому балету. Значит, Встройка в задачи. На простом кейсе, который на самом деле очень часто спрашивают, и почему его нет в продукте, ну теперь он вам не нужен в продукте, вы можете его сами сделать, генерацию счетов на основе трудозатрат по задачам. Если вы продаете услуги, или если ваши клиенты продают услуги, то это достаточно востребованная штука, сгенерировать счет на основании трудозатрат, которые вы можете получить из задач. Для того, чтобы встроиться в Bittrex24, используется метод placement-bind, рестовый, у которого на самом деле очень мало параметров. Я сейчас буду ретроспективно, потому что мы это уже показывали для встройки в CRM. Ничего не поменялось, placement другой. У него есть два главных параметра. Идентификатор placement. То есть вы говорите, мое приложение должно встроиться вот сюда. И URL-обработчика, который мы будем показывать во фрейме. С вашим интерфейсом. Когда мы говорим про встройку задачи, ну, соответственно, в качестве плейсмента указывается идентификатор, который вы видите на слайде. Как это выглядит внутри кода? Значит, берем, создаем индекс, пых-пых, кладем его на сервере, доступным снаружи, потому что если вы хотите сделать решение, даже локальное, для, Bitrix, для облачного битрекс 24, надо понимать, что запросы будут идти из внешней сети. То есть, url должен быть доступен снаружи для внешних запросов и желательно конечно чтобы там был нормальный ssl не самый подписанный а такой прям нормальный в избежание проблем вот такой очень простой код что мы здесь делаем ну я здесь вывожу отладку чтобы еще раз вам показать что именно битрикс24 передает вот в этот самый фрейм который мы открываем с вашим приложением еще раз подчеркну, что там уже все есть для того чтобы REST работал дальше мы вызываем rest функцию placement bind я не буду показывать, как вызывать REST. Мы делаем это на каждом вебинаре и в каждом мастер-классе. Посмотрите записи предыдущих выступлений. Все сводится к простому HTTP-запросу. Здесь это сделано в виде такой обертки с параметрами, на основании которой формируется HTTP-запрос, и курлом тупо дергается. И тут я говорю, что я хочу встроиться сюда. Вот мой обработчик этой самой в ну Этим файлом мы еще займемся. И называться наш пункт будет генерация с чего-то. Все. Здесь выведем, что получилось. Если все получилось нормально, REST нам вернет единичку, что вместо в стройке произошло. Дальше мы идем в локальное приложение. Напомню, что это решение, которое не требует установки там через Marketplace, через партнерский кабинет. Договорим название, запрашиваем нужные нам скопы, CRM встраивание и, соответственно, задачи потому что мы же хотим счет для клиента сделать, нам нужно же XRM обращаться не только к задачам. Вставили URL, сохранили. Сохранили. Появилось наше приложение в списке локальных. Переходим к решению. По сути, мы сейчас откроем во фрейме вот этот самый наш индекс PHP. Вот что приходит в реквесте. Мы сюда передаем все необходимые данные, для авторизации. То есть не нужен сложный сценарий с получением access-токена. Мы его прямо отдаем во фрейме. Можете сохранить себе рефреш на стороне приложения, чтобы использовать это для каких-то фоновых запросов. Неважно. Теперь идем в хендлер. Чтобы, опять же, на нас сильно подробностях не останавливаться, сразу сюда втыкаем вызовы трех методов. Первый метод. Отдай-ка мне трудозатраты. Ну, затраты по времени для задачи. Второй метод. «А дай-ка мне всю информацию о задаче вообще». Мы оттуда возьмем идентификатор привязанного к нам контакта. И последний метод. «А собственно, дай мне информацию о контакте». Можно, конечно, еще реквизиты получать там, и так далее. И так далее. Мы сейчас возьмем оттуда имя, фамилию не будем заморачиваться. Но прежде чем мы запустим вот это все, давайте посмотрим, а что приходит во фрейм встроенного приложения, что приходит в виджет, как мы поймем, о какой задаче идет речь. Еще немножечко отладочки. И it's a magic. magic people. Control. А, нет, не control. Переходим в задачу, собственно. Мы здесь уже должны увидеть нашу встройку, потому что REST уже отработал. Ну, собственно, мы ее увидим, как я обещал, в списке, в контекстном меню в списке задач. И если перейдем в карточку, а мы сейчас в карточку перейдем, я сам писал этот ролик, то мы увидим встроечку в кнопочке Еще. Открываем. Что приходит во фрейм? Да, в общем-то, все то же самое. Но еще к тому же мы передаем контекст. Мы говорим, куда, что за место в стройке вызвано и какой объект связан с этим местом в стройке. Мы, по сути, передали идентификатор задач. Не надо делать никаких дополнительных запросов, у вас уже все есть. Посмотрим, что вернет нам REST для этого дела. Еще немножечко магии. Переоткрываем. Ну, собственно, тут все тоже очень просто. Мы получаем массив с трудозатратами, в котором указано, что делали, как долго, когда начали, когда закончили. Дальше мы видим все подробности о задаче, потому что мы дернули э, task item get, по-моему, да, get data. И самое главное, мы видим там привязку к CRM. То есть можем получить идентификатор контакта. И зная привязку, мы дергаем CRM контакт get, Получаем name, last name. Собственно, все, что нам нужно для создания интерфейса, а на самом деле, конечно, для создания всего остального. Сделаем красиво. Возьмем вот это все, обернем простенькой версткой, в шапку воткнем имя, фамилию контакта, полученную как бы REST из CRM. Дальше уже в цикле начнем писать в табличной части те самые наши трудозатраты. Часы, трудозатрат будем нажать на полтора рубля. Если вы продаете услуги, рекомендую поднять цену до двух с половиной хотя бы. На выходе мы должны получить счет с двумя фейковыми кнопками «Скачать док», «Скачать PDF». Здесь я должен был тоже что-то рассказывать. Сделал паузу. Ну, я что-то как-то убыстрился. Открываем наше приложение. Ну и, собственно, видим все то же самое, только в интерфейсной обертке логика никак не поменялась. Никто, точнее так, вы можете сделать все то же самое, но еще более правильным путем генерировать не псевдосчет, как я здесь вот это показал, а реально через REST создавать счет в CRM, привязывать его к клиенту, передавать туда позиции, ну и сделать все как, все как положено, скажем так. Просто за счет встройки в а, задаче я думаю тут все понятно особых вопросов это не должно было вызвать да сразу вопрос ну Надо три висеть, счет, чего еще раз не понял три По три Надо, он, -то а вот для этого нужно встраиваться скорее в серым потому что ты встраиваешься с клиентом он является точкой Отправной. Ты говоришь, дай-ка мне последние задачки. ты дынг И там уж отмечать. Есть... Ну, а там это уже есть. Вперед. Нет, нет. Трем приложение. Ну, что такое запустить приложение? Ты хочешь, чтобы мы открыли один фрейм, а в него передали три идентификатора каких-то объектов? Ну, как-то… А всех, если сто? Ну, это, это скорее не встройка в контекст. Мы же сейчас все-таки говорим, что мы в конкретную задачу воткнулись, мы заткнулись в конкретного клиента. Ты хочешь место, где можно собирать все эти вещи. Окей. В задачах, как я уже сказал, можно будет добавлять страничку в сам раздел, там будет генерация счетов. Серым пока не обещаю, надо Гришу уговаривать, но я думаю, мы его уговорим и тоже дадим такую возможность. Просто будешь целой страницы добавлять. А сейчас перехожу к хардкору. Прямо вот к хардкору, можно расслабиться. Буду рассказывать про Довольно сложную штуку, которая называется, блин, синхронизация данных. Тема сложная, именно поэтому люди, которые ей занимаются, берут за нее много денег. Но задачка такая встает постоянно. Значит, вот представим, что у нас есть Битрикс 24. И есть, вы не поверите, 1S. И нам нужно устроить с ней двухсторонний, двухсторонний обмен. Это уже интересная задача сама по себе. Со своими сложностями. Но она не самая сложная. Более того, мы ее, собственно, сейчас уже решили штатной интеграции, скажем так, переведя режим обмена на REST. То есть я сейчас все-таки буду рассказывать про REST. Мы положили пролетарский болт на Commerce ML, потому что это неудобно, тяжело и стремно. И захотели интеграцию перевести на REST в в том числе для того, чтобы партнеры могли этими интеграциями заниматься не только со стороны 1С, а с какими-то складскими системами еще, с разными интернет-магазинами, в том числе не на бусе. Нужен некий механизм общий, который бы облегчал создание таких интеграций. Потому что схемы бывают разные. Самый ад начинается, когда обмен с Bittex24 происходит с несколькими точками. Когда у вас есть какая-то там внешняя витрина, оттуда, например, я не знаю, в Bittex24 падают заказы с клиентами. Дальше это, это мопируется, например, там на контакты компании сделки. Потом это перешло в 1С, там создались какие-то заказы, окей, у них поменялся статус, они сообщили сюда, мы такие, ага, статус поменялся у сделки, надо поменять там у счета. В это время Вася, который оформил этот заказ, зашел в личный кабинет и сказал, что он не Вася, а Петя. А потом он позвонил в компанию, его переключили на бухгалтерию, в котором он сказал, что он вообще-то не Петя, а о, Рога и Копыта. И получается, что у нас один клиент, который присутствует в трех местах, то он совершенно по-разному выглядит. Кого куда сливать, непонятно. Это, самое, это одна из самых как бы, больных вещей. Я уже сейчас не говорю о том, что разные объекты могут в разных системах по-разному выглядеть. Одно дело, как бы там сделка. Привязаны к контакту в Bittrex 24, у которого есть. Реквизиты там. Другое делается же клиент в 1С, который совсем по-другому выглядит. Я не говорю о том, как он может выглядеть в интернет-магазине. Это вообще может быть просто какой-то там заказ с линейным набором полей, вообще не разбитый никак на суть. Сложная тема, как бы, решение вот этих вот конфликтов и взаимного маппинга, который к тому же еще должна постоянно работать. Ты что-то сказал? Окей. Okay. значит Как мы рассматриваем вот эту историю по синхронизации данных ну с точки зрения организации кусков? Есть некое интеграционное приложение, написанное на REST. Приложение по-любому есть, потому что по-другому вы REST не вызовете никак. Мы сейчас выносим за скобки историю там с входящими веб-хуками, потому что, вы поймете чуть позже, она не сработает здесь. Есть некое приложение, которое, с одной стороны, умеет дергать битрикс 24 и для этого мы ему даем REST API. И это же приложение дергает, ну, вот этот внешний источник там интернет-магазин, бухгалтерию, складской учет по какому-то API. Физически, вот этот интеграционный модуль, он, конечно, может прямо вот, вот здесь и находиться. С точки зрения логики неважно. И он должен знать бизнес-логику и приемника как бы и как это назвать источника причем они и тот и другой является приемником и источником со, со своими скажем так особенностями вся бизнес-логика должна лежать здесь но мы хотим и мы собственно так и сделали потому что один из них наш сказал да вы устану я от вас от вашего реста мы постарались облегчить ему решение технических вещей связанных с с конфликтами, скажем так. Как, какие могут быть конфликты? Ну, как я уже сказал, например, объект в трех местах, он совершенно по-разному идентифицируется. Есть еще проще ситуация. Тот же интернет-магазин. Появился, ну, изменился статус заказа, потому что здесь там счет мы поменяли, что он оплачен. Мы его отдаем в приложение. Приложение — это какой-то веб-сервис, который дергает наш интернет-магазин. Он такой дергает интернет-магазин, а интернет-магазин лежит в этот момент. И мы не можем просто эти данные туда передать Никак. Что это означает? Как обычно делают синхронизацию? Люди берут, э -э регистрируют в Bittrex24 обработчики событий, ну, например, там на изменение сделки. Сделка поменялась в Bittrex24, мы эту информацию к себе забрали, попробовали сюда засунуть. А у нас не получилось. Ну, Не получилось, потому что он лежал в интернет-магазин. Что должно делать приложение? Оно больше никогда не узнает о том, поменялась там сделка. Ну точнее как, оно знает, что сделка поменялась, но если в этот момент синхронизировать не получилось, повторный раз ее никто не вызовет, никто не скажет, ну давай еще раз попробую сделку обновить. Поэтому внутри приложения приходится делать журнал и там писать, что я пытался обновить сделку такую, то у меня ни хрена не вышло, буду пробовать завтра еще. Ну то есть вот эта вот вся сложность с блокировками переносится вот сюда вот, и каждый раз создание... Решение для интеграции, но превращается в большую головную боль. Что делаем мы? Мы говорим, ребята, мы берем это на себя. И мы вам даем инструмент, который называется оффлайн-события. Они появились в, в марте, по-моему, весной. И суть их в том, что приложение все так же регистрирует обработчики событий, которые ей интересны, на изменение тех объектов, которые ей интересны. Контакты, компании, там, сделки, например. Но говорить, что я не хочу прямо сейчас получать эти события, вот, когда они происходят. Я хочу, чтобы ты их складывал. Я регистрирую вот эти обработчики событий, как офлайновые, И тогда любые изменения, которые с объектами происходят в Bittrex24, все эти события падают в очередь. И она там лежит, эта очередь. Пока мы не будем оттуда что-то забирать. При этом, если у нас двухсторонняя интеграция, точнее трех, ну, с двумя разными системами, у нас два приложения, будет два журнала независимых. Каждое приложение со своим журналом. Вот оно обработало какие-то записи, оно с этим журналом и работает. Потому что есть разный режим обмена данными. Со складом, там, я не знаю, мы раз в день общаемся с бухгалтерией, нам хочется раз в пять минут. Разные режимы, разные журналы, они не должны друг другу мешать. И принцип становится очень простым. Мы накопили эту очередь, дальше приложение говорит, ну окей, дай мне что там у тебя накопилось. И мы отгружаем. Из этой очереди ему пакет данных. Помечаем этот пакет неким идентификатором. И можем вот эту очередь сразу почистить, а можем не чистить. Если приложение скажет, ты мне дай, но ну, не чисть пока. Я еще не готова тебе сообщить, обработала я или не обработала эти объекты. Но мы их пометили. Это означает, что следующий запрос к очереди даст ему следующие записи. И вы можете писать многопоточное приложение, которое одновременно будет делать кучу запросов к этой очереди, они друг другу не будут мешать. Вот пачками разгребаете из этой очереди пакеты. Получил он этот пакет, по своей бизнес-логике попробовал засунуть в интернет-магазин, все у него срослось. Он такой говорит, окей, я обработал это дело, почисть. Раз, мы очередь почистили. Или, например, он не засунул один заказ туда, потому что интернет-магазин лег. Что он в делает? Оно говорит… Все нормально вот со всем этим, а вот вот конкретно вот это вот событие, ты там у себя продержи, уже ошибка у меня возникла, оставь его в журнале. И мы его заблокируем внутри журнала, чтобы следующее обновление этого объекта уже в журнал не падали. Пока приложение не решит эту проблему на своей стороне, потому что мы бизнес-логику не знаем. Новые обновления мешаться в журнале не будут. А теперь слайды, так сказать, как все это выглядит. Мы делаем все то же самое. Мы говорим: регистрируем обработчик события, event bind. Это то же самое, как повесить обработчик события ну, обычный, срабатывающий сразу. Мы говорим, на какое событие мы вешаем обработчик, но помещаем его, что это офлайновые событие. Это говорит о том, что все изменения объектов будут падать в журнал вот этого конкретного приложения. Смотрим, как это выглядит. Я, тут сейчас не будет интерфейсов вообще никаких, я буду показывать э, тупо то, что REST возвращает. Прямо вот в виде массивов. Скоуп CRM, потому что мы работаем с CRM. Также мы указали URL нашего приложения. Сейчас мы его будем во фрейме смотреть. Значит, что происходит? По сути, у нас сейчас произошла обработка. Ну, в смысле, не произошла обработка. Мы повесили свой обработчик. Сейчас вот повесим, вызовем. приложение. мы же должны же его вызвать. Рест нам сказал, что да, я повесил обработчик. Сейчас буду тебе очередь накапливать. Возвращаемся туда, у меня есть там стандартные заготовки, ctrl-c, ctrl-v. Я дергаю метод event-offline-get. Это та самая команда, которая говорит мне, дай пачку заданий из очереди и пометь их идентификатором. Но при этом я говорю, что чистить очередь не надо. Пусть они там останутся. Я их себе как бы пометил. Я пометил, чтобы другие процессы не могли к этим данным обратиться. Но чистить пока не хочу. Давайте посмотрим, что получится. Ну давай уже, магик. Надо писать ролики в ускоренном темпе. Они не успевают за речью. Что такое вообще? Повисло у тебя что-ли что-то? Нет, это будет контакт. Да, ну ладно, короче, в чем? А, не, нельзя, нам сейчас это делать. Зря, я, наверное, нажал. Не надо переключать. Кто там магия, которая переключает, все переключили, да? А можно чуть-чуть видео промотать? Так, с элеганса нет, будем смотреть дальше. Ну, короче, значит, повторяем. Мы вызываем команду event bind, которая не отличается от стандартных, кроме одного параметра event type of line. Сейчас мы пойдем в локальное приложение. Мы его там вставим. Там произойдет что? Сейчас там ничего не произойдет. Сейчас мы получим просто обработчик событий. Потом мы пойдем, конечно же. Давайте, кстати, вот мы как сейчас сделаем. Блин, опять я поторопился. А у нас 4 минуты осталось. Ладно, сейчас вот со следующим видео не будем спешить, потому что там на самом деле будут показывать те же самые данные. Мы убедимся, что они работают. Значит, фактически получив вот этот пакет заданий, ну я его просто распечатал, чтобы было видно, какая структура приходит в ответ, она на самом деле очень простая. Это список элементов, не являющихся объектами там CRM или задачами. Это на самом деле то, что мы называем событиями. Мы там пишем. Идентификатор события такой-то, тип события он CRM апдейт объект, связанный с событием, такой-то. Идентификатор его отдельно. Почему? Потому что мы не с самими объектами работаем. Мы работаем вот с этой самой очередью. И мы, соответственно, очередь забираем и очередь чистим. И в очереди указываем ошибки, не у объекта конкретного. Собственно, вот этот сценарий я показал на том видео, которое вы не видели, когда мы просто забрали его и все. А теперь покажу сценарий, я надеюсь, связанный с ошибками. То есть предположим, что мы взяли вот эту нашу пачку заданий и поняли, что мы объект во внешнюю систему отправить не можем. Мы должны как-то Битриксу сказать, что, извини, чувак, так быть не должно. Значит, для этого есть чудесный метод, который называется event-offline error, в котором указываются два параметра. Идентификатор процесса. Ну вот, кстати, видно, как эти данные возвращаются. Смотрите быстрее. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Мы взяли отсюда message ID, то есть вот этот идентификатор события, и процесс ID, идентификатор вот этой пачки заданий. И мы говорим, по сути, что, чувак, вот в этой пачке заданий это сообщение мы не смогли обработать, поймете его как ошибку. Он говорит, окей, он его пометил. Дальше мы снова сделали запрос, отдай мне пачку, и видим, что тот объект, который там был, он уже в эту пачку и ни в какую другую никогда не попадет потому что он помечен как ошибка. Как же обработать-то? У нас есть отдельный метод, который называется офлайн лист Он позволяет подсмотреть в очередь, то есть не блокировать вот эти вот задания э, идентификатором, а просто посмотреть, что в очереди есть. Ничего не делать с этими данными. Одна минута у меня осталась, я успеваю. И я говорю, дай мне подсмотреть все те э, задания, которые помечены как ошибкой. Запускаем и видим, что никуда не делся наш контактик. Вот он лежит. Гад. Но он помечил ошибочки. Теперь мы можем, пользуясь этим методом, в нужном нам режиме вытаскивать вот эти ошибочные записи как бы из скрытого журнала, ну грубо такая аналогия, что-то с ними делать на внешнем источнике, и когда нам нужно, когда мы понимаем, что мы во внешние источники их засунули, мы можем почистить это дело. Чистится это все так же просто, как и получается. Для этого есть еще один метод REST, который называется, вы не поверите, clear. Сейчас будет Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, ctrl В ctrl ctrl ctrl будет сейчас. Будет сейчас. Все Сергей. то же самое. Когда мы хотим почистить, мы берем идентификатор процесса, берем идентификатор сообщения, ну и, собственно, вызываем метод очистки с этими параметрами. Можно вычищать за один раз несколько сообщений, потому что вот этот идентификатор события — это массив. Вот, вот сюда вот, вот сюда вот сейчас вот мы вставим, клер, да чтоб ты, какой я быстрый. Это массив. То есть можно с одну, одной операцией почистить сразу кучку ошибок в журнале. Ну, собственно, э -э, дальше, наверное, показывать особо не буду, потому что весь смысл-то э -э, Итак, так понятен. Мы очистили об ошибку, Ошибки, изменения, за которыми мы раньше следили, продолжают падать в наш журнал, то есть мы продолжаем работать в штатном режиме. Мы взяли на себя, по сути, так я уже сказал, техническую сторону этого вопроса, не логику. Стоп. Стоп. Стоп. Сколько у тебя еще слайдов? У меня? Давай да все. Один последний слайд. Ретроспективный, что было сделано в 2018 году по поводу REST. Ну, самое важное, наверное, вот вы слайды сами прочитаете. Остановлюсь на том, что мы сейчас начали рефакторинг REST и готовим к выпуску. Новую версию, которая сделана по уму. Вы этого не слышали, сейчас мы это затерпнем. REST разрабатывался, в общем-то, поэтапно, как вы знаете. Сейчас мы понимаем, что нужно сделать безобразно, и единообразно. На самом деле красиво. И, собственно, к этой задаче мы приступили. Постараемся, ну, может быть, до конца года, в начале следующего, уже выпустить хотя бы в бета-версии новый REST, который будет красивый, понятный, удобный, единообразный и включать в себя много новинок. То есть мы уже начали заниматься этой работой. Ждите, счастье вам придет. Я нажал, но ничего не произошло. Наверное, меня совсем отключили. Да, тебя уже, наверное, совсем отключили. Я думаю, что без вопросов, потому что ты уже отобрал время у Евгения Тогда Шевенкова. я проанонсирую следующий доклад. Нет? Давай, давай проанонсирую я. Спасибо тебе большое. Мы тебя еще поймаем сейчас в этих самых... Я, я стою здесь, никто никуда не уходит. Сейчас да, будет очень хорошо. интересный доклад.